всем это снова субнаутика мы продолжаем в нее играть она буквально сегодня обновилась и, и как вы можете заметить теперь написано ранее с разрабатываемая сборка ранее разрабатываемая сборка за август у нас добавили здесь как я вижу уже окружающую среду плавательные средства раскрыты Неисследованная оке океаническая планета. Содержание водных бактерий высоко, попытка сканирования аварийных частот была. И нам на передатчик пришло сообщение новое. Давай. Капсулы 19 а с Савроры координаты прилагаются просьба немедленно высылать спасательную капсулу что-то новое что-то добавили новое реально так э, здесь я больше никаких изменений вроде не вижу э, снаружи вроде бы тоже ничего не изменилось разве что у нас получается появилась лайфпот. давайте сплаваем к ней теперь тогда так. Игра, кстати, все так же виснет. Да. Ага, у меня 38% батарейки. Я могу не доплыть обратно, как говорится. Ну ладно, я вроде успею. Мир вроде такой же. Вроде ничего не поменялось в нем. Да, я кажется не успею доплыть. Так. А, поворот, Спокойно, спокойно, кислотные монстрики. У меня где-то еще лежала медь. Мне нужно лишь грибы взять. Так, игра. Ну, я все понимаю, но ты не висни, пожалуйста. Ну, август наступит. Августовское обновление пожалуйста, нужен. Так, давай. Мы плывем. Мы плывем обратно к нашей капсуле. Что, какой-то новый звук? О! Теперь аптечковый изготовитель мигает лампочка и издает звуки, когда готова аптечка. Вау. Серьезно, Вау! Молодцы. Может быть, они и здесь немного исправили... Да, кстати. Я забыл про медь. А у меня есть. Извиняюсь. У меня есть медь здесь. Здесь она есть, медь. Здесь она есть. Мы делаем себе новую батарейку. И убираем в хранилище наше. литий наши литий, нашу серебряную руду и медь Так, здесь батарея пустая остальное все нам нужно Ну кроме резака скорее Да он нам тоже не нужен Но я его выкладывать пока не буду Вдруг что-нибудь интересное Вдруг я все-таки найду как его использовать и где его использовать Теперь мы точно плывем к под 19 a который находился в 518, если не ошибаюсь, метрах от нас. Так, мы плывем к биому новому, ну как новому, ладно, он не новый, я его уже видел с вами, да, мы его уже с вами видели, и я не знаю, за чего мне виснет игра все-таки, может быть дело в игре. Что, скорее всего. Но я не буду грешить на игру все-таки. Так. Поднимаемся тогда. Заберем наш кислород. Да, ведь он нам нужен. Оксиген. Эвокс. Оксиген. Опс. Нет. Всё. И... Нет, 4. Источник питания на новую батареечку. Поехали. 160, 150, 133, 123. Игра не висни. Та-та-та-та-та-та-та. Мы уже почти рядом. Здесь что-то есть. Интересно, что же это? Я не вижу, что здесь. Вы видите что здесь я не вижу что здесь что здесь кто здесь кто ты что ты где ты не пойму я не пойму что за координаты кто меня здесь поджидает так я честно говоря не понимаю кто или что меня звало? Сюда. Именно сюда. Кто? Что? Где вы? Существа. Нужен. Я уверен, меня кто-то позвал. Но кто? Ах, вы, падали мурашки пробежали, когда они меня укусили. Что же мне здесь делать надо? Мне кажется, сюда транспорт какой-то надо пригнать, или что-то в этом роде. Так, Знаю, знаю, знаю. Да, нет ничего, кажется здесь. Кажется, лишь зря плыл сюда. И еще и умру. Emergency. Может быть. Так, осталось 10 секунд. 3. Нет, 2 сейчас будут. А так. Все, ладно, возвращаемся. Только мы возвращаемся тогда на базу. А может быть нет. Может быть, не возвращаемся. Может быть, по пути все-таки посмотрим, что здесь есть. Интересного такого. У нас, в принципе, заряд есть. Мы можем полазить. Стоп. Нет, показалось. Так блиснуло, как будто здесь что-то имеется. Что-то интересное. Естественно, естественно, интересное. Как говорится, за неинтересным я и не лазю. Так. Здесь ничего. Вот как мне вот это вот рубить? Подскажите. Кто знает? Кто знает, как это рубить? Да. Мы уже вернулись почти в локацию би биом локация. в биом водорослей, где обитают долбаные сталкеры, которых я ненавижу просто, прям вот. Жесть, как ненавижу. Но нам надо дальше. о Что же здесь? О! Серебро! Э, спокойней будь. Здесь серебро я нашел? От сталкера почти ушел. Не забыть про воду и еду. Вот это самое для меня главное, если честно. В данных этапах. И вообще... Что за существо? Вообще ужас. У меня даже слов нет. Слов нет. Welcome aboard, captain. Да. Ой, да. Пас. О! Что это такое? Сигнал? Хм, прикольно. Прикольно. Мне реально понравилось эта фигня. Ну вот, я не могу понять, что за сигнал, что там сделать надо. Что там сделать надо? А сколько у меня. А, мне есть два серебра, да, нужно было? кажись Да. Я точно не помню. Я точно не помню, сколько мне серебра надо было добыть. Я точно знаю, что одно серебро уходит на компьютерный чип, вроде, или нет? А вот, а вот память-то моя все, да, память моя уже больше не работает. Ух. все, ужас, как я мог такое забыть? главную цель этой серии не забыл а главная цель состоится состоится угу. все мозг плывет не состоится а главная цель в том чтобы построить изготовитель на нашу базу ведь он мне нужен в двух местах опять сделались аптечка о это хорошо мне бы сообщение еще раз прослушать я не понял что надо сделать с лайфподом 19 а я могу как-то и управлять капсулы моей кстати якорь я не вижу про якорь здесь фразы они убрали они убрали про якорь слово так Кажись, нет никакого. А может быть есть. Я просто... тут. Нет, нет. Да, ничего здесь не изменилось. Так. Мне нужно посмотреть, как... Из чего... Здесь две, а здесь одна кварц и плита. Так. У меня... У меня серебра... О, да, у меня хватает серебра. Наконец-то я сделаю себе изготовитель. цель. простите за мое пение, она ужасно я знаю. Так, грависфера-то, уплывает а? все время. Ящики так светятся теперь, вау. <laughs> Просто, вау. Так, шкафчик, кварц, аппан. А в кварцевом ящике нет кварца. Кажется, моя система «Не собирай по пути ничего» уже не работает. Пора снова собирать все подряд. Да. Ладно, нам всего один кварц нужен, поэтому ничего, как говорится, страшного. Ох, игра. Хватит виснуть. Просто... Вот прям раздражает она своим зависанием. Вот этим. Вот. ай яй, -яй ай Давай-ка, ты не будешь так делать. Так, тебе клемма, она будет так делать. Она. она всегда так будет делать, мне кажется, пока ее не выпустят, как говорится. Именно не выпустят, да. А-а-а, Стоп. Есть. 10 И remain. еще надо просканировать еще надо. Ладно, сейчас поднимусь, а потом со сканером опущусь, будем сканировать образец коралловой плиты. Ужас вообще как-то. Если я сканировал красную коралловую плиту, то почему я не просканировал образец коралловой плиты? Вот же странно все-таки почему образец не был Просканировал. или был что а что я тогда не просканировал саму плиту просканирована синяя пальма живицы все я это просканировал что игра ты меня обманываешь ты ты решила меня обмануть меня обмануть не, ну я понимаю, тебе это удалось, в принципе. Но давай такого больше не будет. Ой, промазала. Упс, как говорится. Компьютерный чип. Да. И комплект проводов. Еее. И теперь мне... Здесь ничего нового. Здесь может быть что-нибудь новое. Здесь ничего нового. Термометр. Зачем он мы... мне? Не понимаю. конечно, что пока что. А, так, точно, мне еще... Попрошу не выражаться. Да, я тебе играю. Плывем на нашу базу. По пути надо ловить рыбу. А, пропустил. Ладно. Вот сейчас пузырь поймаем. А -а -а, <с ih> Смотрите, ей, почти поймал, почти поймал, чуть-чуть, чуть-чуть, и есть yes. yes. Еще бы, одну. ладно, еще еще рыбу пузырь надо найти. В принципе, я сейчас изготовитель сделаю, даже на базе успею поесть. Да, точнее не успею, а смогу поесть, да. Неправильно выразился. Так, я вас. Жизнь на данной планете произрастает в необычных и у... уникальных и разнообразных экологических биомов. Рекомендуется дальнейшее изучение. Ах ты! Игра, игра, не подставляй меня. Фух. Ой, зря. Аптечечка. Клево. Это прям шикарно. Так. М -м -м. Изготовитель, где я, я его хочу вот здесь поставить? Но нет, не хочу здесь стать. Да, вот такое. Вот такое. Мне нужен строитель, ради которого я сюда-то и пришел по большей части. Ведь он у меня здесь не где-то еще, а именно здесь. А, оборудование и изготовитель. Так. Я не знаю, как здесь, наверное, вот так поставлю. Хорошо. Хорошо. Шикарно. обалденно Вообще прям... Ну, как говорятся, говорятся. Ой, русский что-то с моим русским совсем уже не то прям совсем не то mm -hmm. Mm -hmm. прикольно надо сделать не ну я давно говорил что надо сделать но там мне как бы сейчас только снова дошло что это надо сделать так игра ну все так вот сразу как всегда у меня уже три аптечки с собой одну я использую чтобы было стопроцентное здоровье здесь я приготовлю воду Тан, тан, тан. энергия тратится напоминаю энергии тратится по 5 энергии тратится на них да я знаю спасибо но я это знал так как я уже и говорил мне у мне бы еще заодно сплавать а, что здесь а здесь ничего по сути ах так давайте посмотрим голосовой журнал э, сканеры э, инициализация морск нет значит нет вот это техническое жилище транспорт энергетика техническое забираем аврора нет, планетарная геология тоже нет формы жизни может быть вот это наверное нет. анализ подтверждает что это обломки авроры наружные слои материала окислены предположительно из-за нагрева до температуры до 1200 градусов Цельсия. Это свидетельствует... это свидетельствует о разрушении корпуса при входе в атмосферу. Внутренние слои содержат достаточное количество остаточного титана, который можно восстановить в изготовителе. Да, это нам про металлолом, который мы собирали, рассказывается. Но мне нужно совершенно не это. Мне нужно другое. Да. Мне нужно, чтобы я... Я уже, кстати, 32 день здесь. Вау. Мне нужно, чтобы я узнал все-таки, что за метка Life под 19А. Эй, а, эй. Как кому удобнее. Так И называйте. Мне удобнее и так, и так, но от случая зависит, как я буду называть. Так, собираем, собираем, собираем. Так, это что? Я надеюсь, это песчаник. Пожалуйста, скажи мне, это песчаник. Да, серебро! Сталкер, морду бы твою надрать! Один раз надрал! Один раз надрал! Да вот жизнь не сохранилась это тело дрянное и не смогу я посмотреть что с него взять и не только взять да. Ой, чуть-чуть да, приветствую вас приветствую вас судно мое, но нет это база это не судно нет ни, ни на коем разе ни в коем ни на коем разе. Ни в коем разе. Это не судно. Так, мне нужно было сделать. Вот это, кажется. А я не, а не помню. А я не помню, что мне надо было сделать. Вот здесь что мне нужно? Сеть волокно. А, это не сюда, как говорится. А, здесь что-нибудь интересное есть. А я вроде все здесь сделал, кроме.. Кроме.. Нет, я здесь все сделал. Давайте теперь ребризер. Соберем ребризер Мне нужен комплект проводов И сетчатое волокно Сетчатое волокно у нас имеется В капсуле А комплект проводов Мы можем сделать Лишь из двух серебряных руд Но так как у нас одна Мы не сможем сейчас этого сделать Поэтому мы делаем одну смазку И одну резину у нас вроде заканчивается, да, у нас закончились как раз тихо, у нас как раз закончились грозди семян водорослей. Так, мы с вами отправляемся в дальнейший. Акула, писчая. Это довольно опасно. Это довольно опасно. Так. Посмотрим. Может быть здесь еще что-нибудь есть. Вот это песчаник. Вот это песчаник. Но здесь золото. Блин. Немного не то. Золото хорошо, но. Серебро было бы намного лучше. Да, пожалуй, очень намного. Вот, так, вот. Так. Uh, игру не виснем Давай Ой Ужас, прям виснет И у меня снова, кажется, уже сломался нож Не зря я сделала резину Клево, база отсюда тоже видна, кстати стекло двухсторонне что меня радует так ага, реактор уже не активен и новое сообщение так я хотел сделать комплект проводов и новый нож Да. потом прослушиваю сообщение а, здесь электроника комплект проводов хочу отметить что наконец-то текстуры есть у них и я хотел сделать нож. Да, точно, нож. Ножичек мой новый, ножичек мой новый. А вот предметы все равно иногда забирать приходится. Может быть, перестали они быть автоматической, вот это перестало быть? Кто знает. Так. И мне уже нужны, нужна вода. Так, поиграем. Мы, мы, мы. Давай. Говорит, спасательная капсула 3. Прошу немедленной помощи. Мы приземлились слишком близко к месту падения и уровень радиации слишком высок, чтобы ее покинуть. Согласно манифесту капсулы с 5 по 11, мы должны быть оснащены противорадиационными костюмами. Если кто-нибудь это слышит, пожалуйста, достаньте костюмы и выдвигайтесь к нашему местоположению для эвакуации. Координаты прилагаются. Это сообщение будет повторяться. Костюмы? А, им нужны костюмы. Антирадиционные. Я немного не понимаю, все-таки, что они за новую фишку добавили. Типа команду можно emergency. собирать теперь. Мне бы самому не умереть с жаждой. Вот, блин. Мне бы кто бутылочку воды принес. Эх, я бы. Был просто рад, но приходится всему самому, самому. не чтобы вот аккуратно, аккуратно, а, свинец. Так, птичку, я успел. Аптечку использовать, есть пузырь, пузырь, пузырь, взят, пузырь, сядь. Я успею доплыть, я успею доплыть, Я не умру здесь, я не умру здесь. По крайней мере, в этот раз точно. Да. Так. Давайте. Так, уже надо всплывать. Пора. Пора. Еще раз. О! Хорошо. Значит, антирадиационные костюмы, да, нужны? Нет, без ребризера я никуда не поплыву. Рано. Слишком, слишком рано. Как только будет ребризер, я уже поплыву на помощь. Здесь тоже аптечка готова. Аптечка. аптечка готова. Так, посмотрим. Посмотрим. Вот так. Делаем сюда, вот так забираем а это резина вот она я уж думал у меня нет волокна уже так испугался да. так и ребризер что нужно для антирадиционного костюма все-таки ой текстура то хорошая я смотрю текстура есть но не ее как говорится просто коробка ну ладно, хотя бы какая-то. Так, здесь второй сигнал. Здесь ребризер. Да? Во, серьезно. И теперь воду. По-быстрому. Пожалуйста, сделай воду. Я сдохну с жажды. Так. И тогда мы на этом закончим серию. В следующей серии мы сделаем несколько антирадиационных костюмов. Отправимся спасать капсулу номер 3. А эту пока вот такая. Будет такая. Мы сделали ребризер. И улучшили свою базу. Поставили изготовитель. Я думаю неплохо. И это стоило лайка.